Чисто теоретически можно было сюда подъехать, да? Да, можно было но просто приезжать. Просто там объезжать и Я понял. Домару, Документы я. можно от него попросить, чтобы по-быстренькому сейчас. Раз... Сделать... Документы этот э, ПТС. Преск. У меня ПТС дома. А есть быть? фото хотя бы? Ну, сейчас ПТС. Жену попрошу, сюда отправлю. Спасибо. Я пока быстренько гляну. Я просто... я специально запускать не стал, двигаться. Спасибо вам большое, старую. да. не ругаются гайцы? Да, пока мотобат еще не катался, я выезжал, не надо было сидеть. Ага, я, но... меня я меня понял А что, фиксируют да, мотоциклы? А? Фиксируют мотоциклы, да? Ну они все, знаете, скорее всего, фиксируют Правда не все в спину, но какие-то есть ну, да. Там штраф, что-то пятерка или четыре здесь. Вот у него Пайна еще <напрошенный> говорит <напрошенный> Таня, ты можешь мне фотографию Фотографию сейчас мне на мотоцикл отправить? Да, дома, там, я, подожди, все, это Марина, крышка есть, это пробел. очень круто Потому а, что нет, эти крышки подожди, ни хрена нету нигде никогда, Они вечно ломаются еще, И потом их не найти нет, все, не Проставки надо. родные Есть, да? Да, мы саду, а. Проставки есть, родные Эти проставки, проставки все время ломаются И никто их не может найти Вот эти вот крышки То есть, Это уже большой плюс, говорит о том, что мотоцикл сильно не летал Здесь проставка тоже оригинальная Радиатор похож на оригинальный Немного есть небольшой изгиб Документы, сколько вы владельцев там? Много, да? Есть еще одно, если я не буду, я ага. не буду брать, не знаю. Почему. Так, а он у нас... А, он у нас дилерский даже, да? Это дилерский, Он итальянский, да. это я знаю точно. Имеется... Не, в Италии пишу... он делается, да, именно Мы дилерский. Мы здесь, да, по-моему, Пять владельцев, новый владелец, будет новая ПТС. Ну, это жена моя. Угу. Да, нет, Хорошо. Считаю. Так, я тогда быстренько сейчас верю. Восемь, да, отлично, спасибо большое. Итак, мотоцикл дилерский, это уже хорошо. Вилка переверта, все как полагается. Какой там, шестой год или пятый написано? Шестой, шестой год. Крайний год, который были нормальные мотоциклы. Пробег небольшой, да, отлично. Ага, спасибо. <клёх> Сколько у него пробег? До 40, наверное, да? Слушай, я не буду обманывать, честно. Я не знаю, потому что у него потеклать у меня. Я ее так покупал. Ты принималка идет три с половиной. А здесь 4.4. То есть как бы я думаю здесь пробега тысяч на 50 максимум. Максимум. Там Если районе, по дистанке. Да. 45-50 вот так вот. Начал Учитывая, что он в городе еще. Было. Да. Там просто приборки не видно, да, потому что она, да, запл он, она заплывала. Вот вот я ее разбирал, блять, хотел угу. сам дисплей поменять. Мне ага. короче надо будет подходящий. А ничего. дисплей, в смысле, оригинальный надо было или какой-то другой? Да, там что угодно, главное, чтобы по распиновке он был одинаковый ну, да. количество выводов. И такой же можно поставить. Но я ничего не нашел, потом угу. и как-то не заморачиваем. Ну да, да. Я думаю, если что, найдем, может приборку нормальную. Так, Блин, из 5 мм. Ну, я, я согласен, я знаю, да. Но посмотрел... у, нас, у нас просто есть каналы в Европе, поэтому Откуда я думаю, идет? оттуда. Да, просто она оригинально новая, стоит там <coughs> такой космос. Да. Она там 35 косарей что ли стоит? Там для себя, да. А тут, ну я смотрел, от ки может дисплей поставить. Там вариант срота, просто я не Так, зацепление тросика мы меняли уже, да? Я менял, поставил, но не оригинал. Я вижу, поставил, да. Знаешь, какое они болтались вот так вот, они жидкие, эти ручки. Не, их надо просто еще подтянуть его немного. Ну он нет, Это не, он не хрустит, то есть ничего, ну, понял. нет проблем. Я запаял нормально все там, посадил на угу. оригинальные места. Тут на соплях все было, блядь, да, это. Угу. У меня в Москве он прям на автозаводке оторвался. А, Оригинальный это... не, не смог вообще в Москве найти сразу. На ходу, на ходу это печально. Да, я на прям менял. Там, вилка по не разбиралась, имеется в виду рулевая колонка. Здесь вилка что-то крутилась, скорее всего, может быть, сальники менялись. Сальники стоят и потресканы. Соответственно, скорее всего, это обслуживался мотоциклом. Парами каких-то там искривлений я не вижу. Фильтр поменять, масло поменять. И в принципе, сейчас попробуем его завести. Мотор холодный. Масло я доливал, блин, может пол-литра, наверное. Матюль 700, да? Матюль... 700. Не, не скажу, как ну, очень. Ну, красный. Да, я у товарища взял, у, uh -huh. у меня рыско банк стоит. Я Чисто, вижу, Ну, красная, даю, да. мне что, что маловато было. Uh -huh. Но он по идее отжаривать должен нормально, вот это поколение, он нормально не, он едет. едет. хорошо, он едет как хорошо. Бы... У меня авария была сильная на в седьмом году. А -а -а. Я после этого как-то, ну, я больше торстить не еду -то, по трассе, где, знаешь, оттойников нет, этих мясоруг, где, где поля. Потому что он может в год поехать. Нет, ну он набирает динамично. Можно попросить его звилку покачать? Если... Да. Да вроде не течет, так что-то цепливит. Ага, тормозит но у него тормозилки блин пушу можно пушу. еще раз покачать вещи у тебя это самое, падают покачать да ничего страшного покачайте я еще да, пускай, пускай тормоза у него там он очень вилки да я вижу, вижу да я смотрю чтобы она не текла да все Нет, спасибо я еще вроде там не было угу. сейчас я уже понял Просто это вы, вот, у вас это, да, но Я положил его, да, на канистру 20-литровую. Хотел его поставить, а ага. на... сам сварил эту, блять, ага. Хотел его, ну, поднимать стал, но морда тяжелая. Я, и я просто его не удержал, как бы уже я просто помню. положил. Он... Ну, я вижу, что не скользящая такая не, дырка, да, да. Приложил, блять, ну, вот Грузики не оригинал, эти, эти не оригинал. Этот грузик тоже не оригинал. Зеркала не оригинал. Вот, а так, пара ну, оригинал. Поворотники нет, диодки стоят Не оригинальные Задний стопак, я уже говорил, оригинал Поворотники нет Резина у нас, что с резиной? Шинка стоит, но ну, шинку я вообще не, не очень люблю Вот, но Как бы она уже тоже Скоро подходит, ее бы поменять по-хорошему Так, что у нас там? Так, 15 Какой? 15-й год, что ли? <связывание> это не, не ну это вот эта мишка, да, это да, хорошо. Ну, хозяин, продал, товарищ, ну вот меня. такую резину и надо ставить. Короче, задний баллон под замену, передний еще нормальный. Передний баллон 18 года еще поездит и поездит. Я думаю, тысяч на 15 вот точно хватит. Вот по колодкам у нас колодки есть, колодки есть. И по ходу дела они стоят вообще оригинальные, да, колодки? Я ничего не менял. Но меня колодки нет, там надо. оригинальные стоят, а видно, то, видно по ним. Товарищ, который продал поздно, он на ней Здесь тоже похоже на оригинальные колодки, поэтому, как я их определяю, что они оригинальные, там вон надписи есть на самой колодке, сейчас увеличу, вон, надписи на колодке есть, это, скорее всего, оригинальная колодка, оригинальный портномбор, так, ну, мне все нравится, давайте заведем, чтобы уже не этот так, мотоцикл смотри, у можно С этого Я обычно с довожу, можно mm -hmm. попробовать без подсоса. 12, 12 градусов, в принципе, можно пока Он... попробовать без подсоса. Нет. Я обычно как, я, я маслаю и потихоньку натягиваю. Ну, как, смотри, вот как ну, давайте. Я это... обычно делаю, допустим, я отпускаю, я пробовал. И приходится иногда чуть под газу и Нет, блядь, за, раз... заводите, заводите. У меня просто рука Суда занята. Давайте, давайте. Да. Маслайте, маслайте. Маслайте, маслайте. Еще? Угу. Не лучше чуть газку, наверное, дать ему. Он газ не любит. Не, нет, смотри, я так честно. Он уже, он здесь переливает, начинает. Все без газа. Ну наверное. это, короче, надо будет еще торбы его глянуть. Ну я не лазил, честно говоря. Говорят, что синхронизировать надо, но это надо не, вот не, умело не, не. сюда, чтобы лезать. потому что он ездит в постоянно какие-то там, там дергание. Я не знаю, на ракетке. Все завелись, да. Все четыре завелись. 70, 100, 100. Ну, да, немножко... Сейчас он немножко разогреется, четвертый будет нагреться. Так, ну парбы надо полезть. Короче говоря, все, что я здесь пока вижу, это только замена задней резины и посмотреть, что с пером. Но ну, в принципе перо еще надо покататься, попробовать. Так, в принципе его проблем нет. Вот это вот немножко подкрасить, чтобы ржа не пошла. И все. То есть буквально там каплю отодрать кусок краски, каплю на, ну, намазать, чтобы там ничего не было. Чтобы рбак не заржавел. В принципе, это даже можно вытянуть аккуратненько. Но это, это сложно, это сложно, да, это сложно, но можно. Но опять же с перекрасом. Нет, это, вот это с перекрасом да. в любом случае, да, с подкрасом. Надо будет хотя бы тогда подкрашивать э, локально. Так, по натяжителю вроде как бы делаю его. Да, меняли не меняли но он выглядит достаточно свежо гаймотон в принципе выглядит очень неплохо ага. по пробегу я в принципе думаю да здесь тысяч 1050 тысяч не больше давит нормально компрессия должна быть хорошая ну да. какие-то Здесь, конечно, лапки вот такие с резинками должны стоять, нет? Не буду твердой-то а сами стоять. Я, стояли, резинки, я по понял. По такие железяки, я, -таки помню, вот такие же я на все, что помню, такое старого образца. Так, цепь, он сказал, что новая. Да, видно, что новая цепь, 3 звезда. Так мне пока все нравится. Сейчас он нагреется чуть-чуть. Ну да, вот она, вычищая, ну, в не видно нифига какая там скорость. И пробежки, отлично. Да, не видно нифига. Ну, это как бы такое дело. Так, грузка тормоза не провалена, сцепление, слушаем. Сцепление не гремит, не шумит, не шокотит. А то еле -еле там вообще прям. Не, нормально. Видали аппараты в разы хуже. Он да. тоже не первый. Тоже смотрел лицо. У вас есть второй ключ? Да, а можно с собой он не открыть? Нет, нет Чтоб не глушить его открыть просто заднюю сидушку. Да. Давайте да заглушим, можно? да, давайте заглушим. Откроем заднюю сидушку и я вас больше не буду тревожить. помочь? Я вот так, вот так вот это, наверное, надо снять. Да. И, кстати, это выемки на баке даже особо так на глаза и не бросаются. Да, если не присматривается, она цвет как-то Ну да, да, да, она но нормальная Пластик здесь, по-моему, крашеный делал, непойный Ну, я думаю, скользячка у него была, или эта, или эта сторона вот это, Ну, это левый, да, левый ремонт был, был да, да ну, это, А это, у, у них как... у них это поставили, если малейшее падение, он сразу ремонт. у, него у конкретно авария две скользячки, то есть uh -huh. не страшный, там, -то. Аккумулятор новый поставил, буквально, uh -huh. на нем даже Два раза, и вывел, и все Хотел завести, он не завелся, поехал за мной Так, ну ч ж, теперь можно будет заводить его. Да, сейчас. 12-3. Просадка до минус до 10. Смотрим заряд. Да давай задерживай. Так, я показываю, да? Да, да. А можете погазовать, я подержу его тут 5 5 6, 6. А, Пооперетной или нет? Нет, думаю, просто, просто 5-6 примерно <музыка> Ну и поддержите 5-6, <музыка> а 5,5. Ну, да, заряд идет отлично. Сейчас покажу здесь. Слушай, натяжитель. Пар. это не дым это пар да он. Он да, да, да да он пар ну, здесь прохладненько а просто додопар. да да да сейчас примерно сколько градусов 7 да. ну да ну да вот он всего и 20 градусов Все нагрелся додопар. нет да на двигатель то меньше а здесь сколько 59 а тут 63 да ну мы снаружи мерим они а внутри внутри то выше температура да, да, а, давайте я на нее гляну просто, Это что оригинальная смотрю, да, ничего не перешито, да, это оригинальная сидушка Просто бывают такие, костроля бы показывают Да, оригинальная сидушка, это, я аккуратно, да, если что, мы его заберем Так, да, ничего не перешито, это оригинальная строчка, оригинальная. ну все, да, можно да, упаковывать, я там вроде ничего не забыл Антифриз есть, он в уровне какого-то можете подержать если быстренько засниму здесь здесь какого-то бы нет был пластик с ремонтом небольшим но ну, это допустимо сколько лет мотоцикл уже вот тут небольшой ремонт был вот здесь был небольшой ремонт ну в принципе аккумулятор вы покупали да там дельта стоит да, а, да. Угу. хорошо Закрывайте, мне в принципе понятно. Сейчас на нем еще пару раз прыгну и вас тогда не буду задерживать. А я бак не открыл, можно, да, бак залезть? Да. да. Бак, мне кажется был крашен тоже. Бак -то, да, был крашен. Да, да, бак крашен да. да, да, да, бак украшенный, да, вот. Ну то есть как бы покрашено в принципе неплохо. То есть даже если перекрашивать, можно будет если даже. Если бы мне парень не сказал бы, приехал, смотрел там, угу. ну он, видимо, этот мотоподборщик. Угу. И я бы не. Я бы, честно говоря, ну, я смотрел, вот раму видно, на рилку, да. меня, ну, раму именно лобовой удар угу. не интересовался. Да, да, да. Так, не, не, там вот так. Да, я просто смотрю. Не, еще ниже, еще ниже. Не-не, на себя и вот так а вот. Не, ну здесь по раме я никаких косяков пока не вижу. У меня рама только без <свы> Нормально. Было. Тем более дилерский. Его в Америке никто не крутил, в Европе никто не крутил. местный. А местные очень красиво делать не очень умеют. Они делают обычно так, тяп потому что здесь запчасти очень дорогие. Да, он реально неплохо выглядит. Все детали как надо. Да, да, пожалуйста. А вы сейчас на нем поедете, да? Да, А, я понял. Так, цена напомните какая? 250 стоит. А готовы отдать? 242 тысячи. С учетом того, что. А в 242? Обращаю. Объясняю, все просто. Я взял его за 230, uh -huh. 12 потратил на цепь звезды и 500 на аккумулятор. Ну, получается Я 200. понял. Если бы я вам предложил сейчас 230. Нет. 240 это если прям вообще вот все. Я просто на нем тогда сам уже Я понял. Тогда я человеку сообщу, естественно, информацию донесу. 240 тысяч рублей цена, 2006 год, и тогда я вам отзвонюсь, но отпишусь. Да? Хорошо? Конечно. Все, спасибо. Ну вот, учитывая наши реалии, сколько сейчас стоят мотоциклы, да, такие моты обычно начинаются 260-270. Да, он подкрашенный, да, он э, там паданный, но. В принципе, по пробегу я думаю, что там не больше 50, ну, как бы приборка, ну да, ну, крашеная. Ну, как бы за 230 он давать не хочет, но это не мудрено, потому что 230 начинается сейчас какой-нибудь 2003 год. Вот, за 200 можно взять там что-нибудь там оля 99-2000 год, поэтому как бы за 230, за 2006 года мотоцикл, даже если он подкрашен, ну и что, зато это будет прикольный аппарат. Ну что, друзья, всем привет. Все-таки мы решили забрать этого Хорнета. У нас получается, что заказчик, который хотел а, приобрести себе Хорнет, для кого мы по факту его смотрели, а, отказался от, данной, от данного приобретения в сторону мотоцикла 2002 года. Видимо, может быть, смутила приборка вот это. Либо, может, еще какой случай, я не знаю. Человек, короче, приобрел с 2002 года, состояние интернета чуть-чуть получше, конечно, но ценник примерно тот же самый, там что-то 10 на 10 дешевле. Но я считаю, что эти мотоциклы с 2002 года и с 2006 года, это две большие разницы. Я микрофон пока не подключил, просто покажу, что я сейчас на нем катнусь. По территории мы еще не оплатили. Мы еще не оплатили, но дали нам катнулся здесь по территории. Бросаем руки, смотрим. Ну, тут особо не разгонится, но едет он ровно. Тут особо, конечно, не разгонится. Включаем вторую передачу. Так, вот нейтралка. Вторая передача. И пробуем на ней тронуться для того, чтобы проверить, все ли там хорошо. Не вылетает ли она? Нагружаемся. Нет. Передача не вылетает, все нормально. Так, приезжаем опять первую. И катимся просто ровно. Смотрим на соотность мотоцикла. Скорость 50 будет набрать бы, конечно, хотя бы. Но я уже чувствую, что здесь все хорошо. Прошаю руки. Мотоцикл едет абсолютно ровно, без каких-то проблем. Я вообще не вижу смысла сомневаться в нем, покупать его или нет. Мы его забираем за 240, если не ошибаюсь, 2000 рублей. Мотоцикл 2006 года, да, бак красный, да, приборочка подпитая, но владелец сказал, что он найдет. Найдет, короче, эту приборку, на саму, самый кранчик. Я потерялся, где я. Да. Найдешь, короче, эту приборку, поставит Ну, в худшем случае, мы, кстати, даже нашли эту приборку Я забыл об этом сказать Я для данного, для предыдущего заказчика, который рассматривал данную модель Я нашел эту приборку в Ростове у своих знакомых Короче, она даже дешевле, чем на ebay, получается Вот, но в итоге мы там его, мы за нее даже внесли задаток 1000 рублей, чтобы она, типа, за нами висела, Потому что еще пока сделки не было, мы не готовы были ее покупать В итоге... А данный заказчик оказался, а, и, соответственно, приборка была снята с резерва. А с резерва она была снята, и, соответственно, а, сейчас она еще и висит, пока в продаже. Но новый владелец, который хочет его приобрести, он решил сказал, что я лучше попробую ее сам восстановить. Меня, в принципе не смущает, что здесь не видно только первого нуля, то есть там. Если мы будем ехать 120, то 120 будет видно. Ну что, друзья, выдвигаемся. Сейчас э, подписали договор купли-продажи, подписали документы все. То есть э, продавец с покупателем уже уехали. А мы сейчас здесь собираемся, поедем на осмотр еще одного мотоцикла. Сейчас посмотрим, как он в ходу. Сейчас льет дождь. Поедем мокнуть. Поедем мокнуть, да. У нас сегодня 5 июня 2020 года. Кто-то мне там вечно говорит, с какой стороны подходить к мотоциклу. Чушь какая. Если короткий вырос, то к мотоциклу нужно подходить как удобнее. О, дырка. Сколько этим перчаткам XS уже? Им же лет, лет 8, наверное. -го года. Ну да, 9. Девочки такие девочки, они так собираются. Слушай, мы сделали себе подшлемники, а ты носишь какой-то другой? я ношу подшлемник, пока он не сдох. А. а наши подшлемники тоже клевые? Да. покупайте подшлемники глобус моты. слышали, да? что тут все на месте придется доделывать приходится. проводок сцепления отвалился. короче, сейчас везем его в сервис, немножечко обслужим его и будет счастье. так, у нас по ходу дела сцепление уже Тросик подрастянулся, либо это все-таки уже сцепление на подходе. Ого! Вот это да! Трубой цепанулись. Вот это да! Вот я считаю, что Хорнет, это, мать его, самый кайфовый мотоцикл для города. Я не знаю, кто там что думает, но Хорнет мне очень заходит для города. У него посадка чуть-чуть такая полуспортивная, но имеется в виду она прямая, только немножко с наклоном вперед. Для города, блин, он классный. Я бы еще руль пошире поставил, но это опять же чисто под мои плечи. Хорнет мне очень заходит. Вообще просто мне он нравится. И при том, как он едет нормально и в ценовой категории, и по лошадям он поинтереснее едет, чем... ФЗ-6 какая-нибудь там. Вот по приборке я сейчас вижу, что я иду каких-то 40 километров. То есть 40 с чем-то. То есть 50 сейчас иду. Вот смотрите на приборку. Вот я иду 50-60 с чем-то. То есть как бы, ну, не нужно быть с теми пядями во лбу, чтобы понимать, что там написано. То есть, видно полторы цифры, и слава Богу. Мы сейчас едем на осмотр мотоцикла одного. Здесь просто он недалеко находится, нам нужно посмотреть Z1000. Он находится в Люберцах. Мы приехали в Люберцы, чтобы приобрести данный мотоцикл. Я решил, почему бы сразу не посмотреть другой мод, да, то есть, если мы в Люберцах находимся. Это очень далеко от нас относительно, да, через всю Москву пилить. Вот, поэтому сейчас заедем, посмотрим мод. А, приедем в сервис, оставим его в сервисе, этот мотоцикл, отдадим информацию, видеоинформацию а, заказчику по Z. Ну а данный заказ по CB600F, или правильно говорить, Hornet, я могу считать закрытым. Так, нас ну, со сцеплением что-то решает. Сцепление здесь, конечно, работает так себе. Либо тросик здесь тугой. Ну, вот смотрите, я ноги не выставляю. Еду абсолютно спокойно. без каких-либо проблем абсолютно узенький достаточно мотоцикл компактный для города самое что нужно и ускоряется нормально в принципе так что это не спорт конечно но я вам хочу сказать что он может ну хорошо сейчас бы я сидел бы с таким же мотором на какой-нибудь тех 4 ай а, или CPR 600F, которая идет с 2000, а, какого там 2009 -го года, или какого она идет, да. Вот у нее по факту такой же мотор Харнета, там тоже 108 лошадей. Здесь что-то тоже там 105 или 108, ну, плюс-минус. Какой глубокий смысл сидеть скрюченным на клипонах? Ну, блин, такое. Сцепление надо будет здесь все-таки посмотреть, что-то мне не нравится. Сцепление, а так, вот, едет... Когда посмотрим мотоцикл, я запишу еще одно видео, как мы выехали на МКАД, и там дадим рассраться этому мотору. кто то мне там написывают сообщалки. У меня личка разрывается, мне в день приходит 35-50 сообщений, а, причем большинство от разных людей. У меня в день, ну, в среднем по... 20 переписок это стабильно, вообще стабильно, 20 переписок, причем долгих, причем на какую-нибудь тему и не обязательно это может быть подбор, это какой-нибудь вопрос от какого-нибудь человека, который меня спрашивает по поводу ремонта того или иного мотоцикла, либо еще чего-то, там какие-то вопросы возникают, в большинстве случаев мы денег за какие-то ответы не берем, ну как бы к нам люди обращаются, мы отвечаем. Почему нет? Напишите в комментариях. Обращался в «Глобус Мото» за ответами. Искал ответов. Получил, не получил. Спасибо, не спасибо. Плохо, хорошо. Было бы приятно. Получить от вас обратную связь. Как приятно, когда навигатор стоит на руле, а не в ушах просто говорит. Вот она мне сейчас говорит, повернуть налево, я еще его вижу. Как приятно. Кстати, у нас вот этот вот чехол, он такой себе. Вот, у нас тоже такие чехлы есть. Но для тех, кому интересно, у нас есть... Очень хорошее решение для спортов. Такой же чехол, либо другой чехол, неважно, крепится вот сюда вот в траверсу. Для тех, кто ездит на спортах, у нас для вас есть решение. Что, проедем? Нет? Поедем? Нет? Нет? А я поеду. Я же на Харнете, а не на Голде. Тут я вам скажу, что коробка работает не очень хорошо, потому что сцепление неудобно. Оно жесткое какое-то вообще неприятное. То есть коробка работает нормально, но в связи с тем, что там со сцеплением надо что-то посмотреть. Вот, надо будет глянуть. Может масло поможет, не знаю, поменять. Может быть, посмотрим, что со сцеплением. Вот, потому что. Ну, первая, вторая втыкается нормально. Дальше уже кто-то втыкается не очень приятно. А -а -а, полужим полужим а мы в обычной экипировке обычные штаны обычные кроссовки то есть мы не стали одевать дождевик мы знали что сейчас будет дождь нас довез покупатель заказчик до мотоцикла чтобы мы его забрали просто как бы эвакуатору платить 500, такое себе действие да вот а мы как бы забрали его соответственно без возмезд но ну, то бишь, это входит в стоимость Если хотите У нас часто бывает такая фигня, что нас просят Патрик, ну прокатись на мотоцикле Я говорю, блин, ну не хочу, ну пожалуйста Пожалуйста, прокатись на мотоцикле, блин У нас нет мотоцикла, но я умудряюсь за год Накатать по 3-4 тысячи за год на мотоцикле Которого у меня нет Причем мотоциклы разные Абсолютно мы так прикинули, там, в один год мы накатали там, ну, примерно, да, там туда-сюда Москва Ростов прокатиться И когда-то мы там прокатились Москва. Ростов, Анапа, да, то есть вы видели ролики наверняка. Где-то когда-то перегнать мотоцикл, ну, может быть, не всегда 3-4 тысячи, пару тысяч точно, вот так вот, такими перегонами. Например, Москва, Московская область, люди говорят, а можете на мотоцикл пригнать? Я говорю, можем, эвакуатор, не, а можете сами, ну, хорошо, давайте сами. То есть, ну, вот мы садимся на мотоцикл и едем, отправляем их, отдаем потом, садимся на такси, либо на двух тачках едем. Я ж тебе уступаю, дядьку, ты че? Вот я еду, не торопясь, никуда не гоню, потому что, во-первых, местности я не знаю, дороги я не знаю. Для меня это этот район вообще не знаком. Я здесь ни разу походу не был. А травой засыпал. Тут где-то должны быть сейчас гаражный кооператив. И там будет стоять z 1000 оранжевого цвета. 2000, если не ошибаюсь, 8 что ли года. Или не помню. Не буду брать. Опять я совру. Нет, там 7, что ли, год. Сейчас приедем, посмотрим. И мы уже приехали. Судя по всему нам сюда. Все, приехали. А, оранжевый этот потом. Это сегодня мы вечером поедем. Mm -hmm. я, кстати, украшен лучше. Я даже, если бы не увидел, я бы даже не заподозрил, потому что. То обычно... она бы есть грубо, она не упала бы у меня быть. Бы это... Может быть даже да, может быть даже да. Но ну, а, наклейка не под лаком. Она должна быть здесь под лаком. Она поверх наклеена. Но ну, я вам скажу, украшен очень хорошо. Мы сейчас посмотрели мотоцикл Kawasaki Z1000 2008 года с АБС зеленого цвета, я ошибся, что она оранжевая, зеленого. Оранжевую мы сегодня поедем еще смотреть на машине. Сейчас мы едем из Люберец на Хорнете, вот Инна сидит сзади, она сидит прямо, я сижу практически идеально. Есть, ну, я бы хотел бы немножко прямее сесть но это харнет, друзья это такой своеобразный городской с полуспортивным таким мотором немного с небольшим наклоном вперед мотоцикл тут конечно надо будет почистить пульты тут надо будет почистить посмотреть что с тросиком сцепления может быть с самим сцеплением что-то ехать будем не торопясь мы уже нарушаем по факту вот скорость 80 км в час нас никуда не тянет. И нас сидит сзади. Руль не болтает. Посмотрели Z. -ку. У нее на удивление вареный бак. Зачем было варить бак? Неужели нельзя найти бак в наличии? Краска отшелушилась. Причем покрашена настолько неплохо, что я даже ни... сначала не заподозрил, что он крашен. На светофорах я предпочитаю становиться вот так. Максимально краю куда-нибудь, чтобы если что машина Вдруг сзади будет ехать, чтобы она мне не влепилась. Кто? Так бур Кто? Что-то стартанем. Вот так вот я не в полный газ открылся, буквально две трети газа открыл, вот так вот мотоцикл едет. Харнет я считаю, вполне неплохой аппарат для города, да даже не для, для дальников недалеких, так скажем. Буквально там 200-300 километров в одну сторону абсолютно спокойно можно проехать на любом мотоцикле. А, чем он неудобнее, конечно, мотоцикл, тем будет не так комфортнее, но не настолько критично, чтобы не смочь доехать. Харнет мне чем нравится то, что он более-менее универсальный для города по посадке. Он, ну не знаю, он классный, мне нравится. Я сейчас не удивлюсь, что начнут сразу а, новые заказы на Харнет, потому что я говорил когда-то про 4 Евстиряй, у нас заказов про 4 Евстиряй было просто мега много. Начал говорить про РРК, у нас РРК просто мега много. Сейчас начну говорить про Харнет, начнут заказы на Харнет. Парни, слушайте свое сердце, не слушайте чувака с ютуба. Заходите в, в мотосалоны, перемеряйтесь техники, смотрите, как вам по посадке, достаете ли вы ногами, уверены ли вы стоите на носочках, либо уверены ли вы стоите на пятках. Смотрите, слушайте свое тело и свои ощущения. Подбирайте мотоцикл с холодным сердцем. По поводу CB400, очень многие мне говорят, вот я новичок CB400, блин... Человеку 35+, плюс, а он покупает себе CB400. Себе У него за плечами там 15 лет вождения на автомобиле, а он покупает себе CB400. Себе ну, куда так гнать? Зачем? Возьмите себе Харнет, возьмите себе, там, не знаю, ФЗ-6. Возьмите себе, если денег а, не хватает, возьмите там какой-нибудь там... По старше мотоцикл не стесняйтесь брать мотоциклы 90-х годов вообще не стесняйтесь абсолютно хорошие экспонаты 90 х годов техника намного лучше намного качественной была сделана чем техника 2010-х годов это вам скажет я думаю любой более-менее мало-мальский авто или мотомеханик то что раньше на машинах миллионники моторы а сейчас у нас в лучшем случае тысяч то есть Качество технологии вроде выросли, а качество изготовления упало. Поэтому слушайте себя, свое сердце. Не понты, а то, на чем вам ездить. И не, не тратьте свое время на поиски мотоцикла именно с АБС. На кой хрен вам АБС? Я всю жизнь ездил без АБС. Я знаю людей, которые всю жизнь катались без АБС. И ничего живые. АБС, это, знаете, как, если он есть, то это плюс. Но специально искать СБС, потому что, типа, я новичок. Я думаю, никакого смысла в этом нет. Никакого абсолютно. Прислушивайтесь к своему сердцу, к здравому смыслу. Катайтесь в трафике плюс 20 км в час. Мойте руки перед едой. И будьте здоровы. Это Патрик, канал Глобус Мото. Сзади сидит Инна. Всем пока. Да, друзья, сейчас говорят модно стричься дома и говорят модно сейчас выкладывать э, э, мотоциклы, э, пок показывать мотоциклы, типа чем мы занимаемся и что мы подобрали, смотрите. У нас как всегда не бывает все ровно, короче говоря вот этот мод мы купили, на нем поехали посмотрели еще Z1000, сервис сейчас выглядит вот таким вот образом, тем кто следил за нашей историей может э, видеть как он был. Все, мы приехали, мы промокли как цуцики. И вот карнет, вот он бак, открываем здесь бак. Одна тырка, вот она, это для того, чтобы вода здесь если собирается, то есть бак закрыт вот этой вот резинкой, вот здесь закрывается бак. Соответственно, вода, если попадает, например, вот сюда, пока он под дождем стоит, вот сюда попадает вода. Чтобы при открытии бака у вас вода не попала сюда, у вас она уходит через дренаж вниз. Соответственно, чтобы не капало это все через весь мотор, оно сделано специальные шлангочки. То же самое сделано еще внутри. Если вы, например, мотоцикл, условно говоря, прокинули, у вас бензин течет не через бак, не, не, не через этот лючок, и не через бак, через верх. А вы, когда ставите его на место, он течет опять же с этой трубки. И третья трубка, получается, это идет с расширительного бачка. Вот здесь идет, получается, вот этот вот шланг, и там идет, на расширительный бачок. Расширительный бачок, он тоже, он, он не под давлением. И там, получается, на расширительном бачке он выходит третий шланг. На некоторых мотоциклах его нет, на да, каких-то есть. То есть. Всего выходит либо два, либо три.